Работать можно и без рук, на самом деле. Вот. А руки-то для чего нужны? Руки нужны для того, чтобы вы фиксировали на определенном участке тела ну, клиента или своего свое внимание. Да? Вот. Но, как оказалось, при достаточно хорошей тренировке вот, и достаточно м -м, интенсивной фокусировке вашего внимания, я это называю активный фокус внимания, yeah. а, можно работать и без рук. Вот. Для начала можно потренироваться на себе. А потом можно делать на клиенте эти вещи. Но лучше всего вот эта методика подходит для работы над собой. Чтобы развить это ощущение, можно первоначально пользоваться, конечно, руками. Да? Ну, вилка в виде спрета. Да? То есть вы можете прикасаться к какому-то участку тела и фиксировать свое внимание внутри. Там. Основная сложность заключается в том, что мы не можем зафиксировать внимание внутри своего тела на какой-то период времени больше, чем... Несколько секунд У нас сразу мысли плыть начинают Какие-то ассоциации возникают Мы можем заснуть, если мы это лежа делаем Или вечером, или влететь в транс вот. То, что мы входим в транс, это облигант вот. И ваша задача Как можно дольше, хотя бы больше 4 секунд Удержать внутри Участка вашего тела Обычно это какая-то зона ДСВ Потому что зона ДСВ, на мой взгляд Это некие шлюзы для входа В наше телесное подсознание И через эти шлюзы как раз можно с ними общаться так вот, вы удерживаете активный фокус внимания внутри зоны ДСВ на экспозиции или на время более чем 4 секунды. И вдруг вы начнете ощущать начнете ощущать расширение в зоне. Расширение в зоне. Это будет сопровождаться вполне ощутимыми феноменами. Чуть, вот это расширение оно будет иметь и продольные компоненты, и поперечный. И чем дольше вы удержите фокус внимания в необходимой зоне, тем больше будут выражены эффекты. По факту это позитивный флюид это стадия флексии да? то есть это расширение флюидическое оно за собой ведет потом уже реакции вегетативные, висцеральные там, расслабление гладких мышц, сосудей за стенки вот. а уже потом рефлекторная и поперечно-полосатая мускулатуры. Вот. это может касаться также и костей вот. Лучше не увлекаться и не работать за пределами тела первоначально. Вот. Освойте сначала работу внутри своего тела. Пройдитесь по правому каналу, просто вот, вот этим вот активным вниманием, по левому каналу, по центральному. Вот. Там, где найдете некая, некую зацепку вот, или некий блок найдете, сфокусируйте внимание внутри. Обычно, еще раз говорю, это будет касаться какой-то конкретной зоны ДСВ. Удержите внимание. Более чем 4 секунды. Добейтесь вот этого ощущения расширения. Вот. А свои наблюдения можете со мной поделиться, написать. Я думаю, вам понравится очень. И я считаю, что для самостоятельной проработки, в дополнение к тем упражнениям ДС-йоги, которые я уже выкладывал в онлайн-курсе, то есть вот это очень хорошее дополнение будет, на мой взгляд. Вот. Вот попытайтесь проработать таким образом.